Назови меня попсой, обвини в чем хочешь Слушать будешь все равно, я же знаю точно У пиратов убежди Мой братник на меня залазит Назови Бопсой не обижи Ну что, добрый вечер за Зарядка есть, я не буду говорить какая. Это первый. Ой, трек. Ни слова о наркотиках, ни слова о политике, ни пупы. В адрес недовольных моих критиков Теперь не стану я кричать о том, что жизнь ужасна. Типа на улицу под вечер выходить опасно. Типа и девушка ушла, и с деньгами плохо. И типа все, что мне осталось, это а охот нет. Что намного проще, сделав посерьезней морду, я помню свой рэп потребовал трипл тихо гордо. Назови меня попсой, обвини а в чем хочешь. Слушать будешь все равно, я же знаю точно. У пиратов купишь диск и друзьям не скажешь Назови меня попсой, не обижу даже Знам, что знать, как на меня залазить, ну что, добрый вечер, Запармы! Это было сейчас очень нерадостно. Еще раз давайте. Добрый вечер! Зоопармы! О, я записал. <свёркнуло> вот там сверкнуло Вот там вот, сверкнуло вот, вот там сверкнуло Она, вот Он вот Он кстати, ну, довольно близко уже стала А <свёркнуло> и на небе ага. тучи! А тучи. Короче, топ, топовая точка над башкой. что <свес> Фонарик. Жизнь здесь ничего не стоит, Жизнь в других, но нет, нет. Грянусь, не твоя. Нет, но не с небес, Когда пили крошком серьём. второй день нашего прекрасного фестиваля. Зовфармы. давайте друг другу поаплодируем за жаркую ночь, которая сегодня была, за такую яркую ярмарку и за хорошее настроение. Ну конечно, солнечную погоду. Корница! Специально для вас, Зов пармы 2017. Поехали, друзья, мы начинаем. Это куда молодежь направляется? На поляны. Мам, пусти с подружками, попоем, поиграем, праздник же. Ладно, только недолго. Ой, кумушки, а за ними, посмотрим. Пойдем. Конечно, пойдем. Вспомним, как полянты сейчас раньше проходили и как сейчас проходят. А чего вспоминать-то мы и споем? Где угодно, понимаешь? Может вообще на том берегу? Будет. Они же из километров. Вот такой дрон, короче, 13 километров подняли. Он снимает нас, мы снимаем его. Или это мы просто сваливаем до крана? Нет, мы не сваливаем рано, Мы до самого конца. А от самого начала до самого конца. Серега, ты заснял гору? Она такая классная. Снимай. Да. Ну, Чтобы играть сделать. Что-то что что вообще ничего не горит, блин. Что-то что вообще ничего не горит, Нет, нет, Главное, вот тут почему-то не горит вообще, ну. Производительность. Они как-то все спутились уже. Там вот даже горит все, там вообще все нормально. А вот тут они как будто это, знаешь, как-то не горят, короче. Также мы принимали участие в массе других мероприятий, концертов благотворительного характера. Вот палила, так палила. Ничего ну, страшного, ром, друзья, мы ром, продолжаем ром, дальше. Ром. Это, конечно же, группа в Сайберия. Вот, вот это. Вот. Привет, зов Пармы. Те, кто еще у сцены. Как вам погодка? Супер! Мы постараемся разогнать тучи. Я знаю один классный способ. Это называется варган и горловое пение. C'est ça, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là.